Для чего мы изучаем архетипы? Ну, Во-первых, себя понимать. Во-вторых, когда вы уже начнете в этом разбираться, вы будете уже разбираться в том, из чего состоит этот человек и как им тоже можно управлять. Но сначала нужно научиться управлять собой, понимать свои самые эффективные стратегии вообще в жизни. Вы тест проводили, и там какие-то жизненных стратегии у вас набрали большее количество баллов. И это значит, в вашей жизни это самые эффективные, самые важные стратегии. И какие бы внешние цели вы ни ставили, они будут достигаться только тогда, когда они совпадают с вашими внутренними, внутренними, жизненными стратегиями. Будет реализовываться то, что в вашем подсознании на первом месте в вашей личности. И поэтому важно понимать, какие из четырех стратегий рулят в вашем подсознании. И так вы будете наиболее эффективными. Например, у вас рулит индивидуализм, то отношения вы можете строить гармоничные только в том случае, если вы будете иметь личностную свободу в этих отношениях.